Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин на канал Добрый Гена. Да, не удивляйтесь, это кнопка YouTube. И сделал я ее сам, так как на моем канале первая тысяча подписчиков. А если быть более точно, то она была неделю назад. Сейчас уже 1111 подписчиков. Просто пока я делал кнопку, количество подписчиков стремительно стало увеличиваться. Ну и это, конечно, радует, значит я приношу пользу. А я всегда стараюсь делать видео, чтобы они... Были продуктивными и полезными ну и вот я сделал такую кнопку и хочу выразить благодарность своим подписчикам которые смотрят которые пишут комментарии которые ставят палец вверх за то что вы ребята для меня это все вы делаете мой канал и способствуете тому чтобы я не останавливался Хотя когда я начинал только записывать первые видео я не думал что это такой адский труд ну, вести блог и тем более на ютубе и, и что придется столкнуться с множеством разных проблем ну ладно не будем говорить о грустном в общем то сделаю эту кнопку из бетона из трубок и из дерева из того чем я пользуюсь каждодневно и показываю видео как я э, делаю разные ну, предметы интерьера так сказать поэтому предлагаю вам посмотреть как я ее сделал ну и конечно подписывайтесь рассказывайте обо мне рассказывайте о блоге я не навязываю я просто как сказать желаю и вам и себе добра включаем поехали а тебе чарли понятно молодцы мы все-таки с тобой такую кнопку сделали я думаю нашим ребятам понравится подписчикам и девчата пойдем пошли